Добрый день, с вами Дана Бенуа и канал Мои Растения. Сегодняшняя тема, как отсадить агланему Это агланема Рецумадра. Она дала трех деток. Одна детка в три листа, детка в один лист и детка в два листа. Детка в один листик, пусть сидит на мамке и развивается дальше. А вот эти две детки лево и справа посмотрим можно ли их рассадить для этого мы вынимаем растения из горшка так и смотрим как у нас здесь все устроено есть ли у этих деток корневая система корневая система есть детка в три листа она уже отделилась от мамки у нее уже свои корешочки с левой стороны детка то же самое мы можем ее отделить ну что правильно как я говорила а это маленькая в один листочек вот она она свою корневую не имеет живет за счет мамки поэтому пусть здесь растет дальше что мы делаем? Мы снимаем весь грунт, оставшийся с корневой, встряхиваем. Поскольку мы будем срезать ножом, здесь много земли, то необходимо корневую систему промыть. К сожалению, не хочется этого делать, но это все-таки будет безопасней. аккуратненько получилось срезать распутываем крешочки осторожно отделяем все это у нас одна детка Я к вам вернулась, посмотрел где лучше срезать, можно срезать здесь, но остается мало корней для самой мамки. поэтому я буду срезать вот здесь вот. попробую с секатором. Всё, получилось вот корешочки остались для детки и для мамки тоже корешочки остались теперь все это пусть подсохнет то есть срезы пусть подсохнут дальше мы обработаем срезаем активированным Углем, и после этого можно высаживать в грунт. Надеюсь, вам было видно, как я режу, где я режу и почему я именно режу так. Все, жду вас в следующем видео уроке. Пока!